The girls, ну что ж, всем приветик. Сегодня мы будем начинать играть в игрушку. Ну, посмотрим на самом деле. Игрушка называется хайпер Drifter. Что-то там. Сейчас посмотрим. хайпер Light Drifter. Вот так вот называется у нас игрушка. Спасибо за рекламу. Аида. Так, ну в принципе, давайте начнем. Новая игра. Не знаю, что это за игрушка, новая какая-то. Что мы здесь видим? Вновь прибывший, более прощающий вызов, отключены определенные достижения. Стандарт уровень, предполагаемый вызов, все достижения разблокированы. Новая игра плюс, это надо закончить стандартный режим. Новая игра альтернативная, закончить стандартный режим, открывается новый характер. Не знаю, что это такое, но давайте вновь прибывший сначала. Слот первый. Введите имя. Естественно, мы пишем свое имя. CatCoffer. Естественно. Так, ну давайте. Enter. Видимо, Enter только работает, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так. Интересная такая пиксельная анимация 16-битная. Игрушка. Буквально недавно была, по-моему, недельку назад в магазине Epic Games. Выглядит довольно прикольно. Ну, по крайней мере, для 16 биток. Мне нравится. Так, ну... Интересненько. Интересненько. Стримить пока что я с камерой не смогу, а вот, наверное, видосики можно попробовать. По крайней мере... Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Если все будет хорошо, то без проблем. Без проблем. Если вам понравится вот такой вот жанр, я только за. Потому что я люблю поиграть, я люблю посмотреть что-то новенькое. Квантовый взрыв произошел. Кто-то неудачно ядерную бомбу спустил. Такс. Выглядит на самом деле довольно прикольно. Кровавенько так, красненько, какие-то трупы. На самом деле интересный вот такой вот начало. Ага, ну это, наверное, мы В луже крови Ага, нет Этот, этот человек? Нет, точно не мы Что-то сзади нас Какая-то хрень Черная А может это не сзади нас Не знает Может вообще за мы вот эту вот фигню будем играть Но 16-битная игрушка Это всегда приятно Всегда приятно Ого! Колбана! Смотрите-ка, что это у нас тут такое? Это атака титанов версия 16 бит. <laughs> Там тоже такой же был чудик. Самое интересное, куда ты полез? Ты у нас вроде как харкал недавно крови, буквально, несколько минут назад. О, собачка. Смотрит в даль. В горизонт, так сказать. Что это за фигня появилась? То титаны, то какая-то э, дверь появилась, открылась. То собака какая-то появится. Блин, игрушка на самом деле довольно забавная. Собака пошла в темноту. Ну, чтобы мы ее там точно не нашли. Ну, и мы пошли туда же. Ну, давайте посмотрим, что нас там ожидает. Пока что мы не можем ничего делать. Пропускать я тоже не хочу. Выглядит, потому что это довольно интересно. Я не уверен, что за такой ну, музочек такой что-то сильно изменится. Слишком громко, слишком тихо. На самом деле я не знаю. Будем надеяться, что достаточно хорошо меня слышно. <с Triple Shayling> ну, давайте попробуем немножечко потише все равно сделаем. там На четверочку хотя бы. Чтобы сильно по ушам не било. Ну, будем надеяться, по крайней мере, что все будет хорошо. Так. Что мы здесь видим? Так. Что мы можем делать? Ага. То есть мы вот так вот двигаемся. Харкаем. А, что мы можем сделать? О, мы можем прыгать. Круто. Куда мы не можем. Что мы можем здесь сделать? М давайте проверяем активные клавиши что-то мы ничего не можем сделать Q. что такое Q? о нас хилит ккиушкой ешка e это у нас что такое ага кьюшка это у нас отхил эрка это непонятно что такое fка непонятно x z z это нам сесть цешка цешка непонятно это наверное встать до да, цешка это встать Какие у нас еще клавиши есть? F-ка. Микрофон все закрывает. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь есть. М -м, здесь какая-то развалена. Какая-то... Ага, можем пройти. Э ну давай... Ешка. E ага, это мы можем забирать. Это мы можем забирать. Понял. Используйте Q для того, чтобы отхилиться. Но мы это и так знаем уже. Так, туда мы пока... Пройти не можем. да мы пока пройти не можем. Довольно выглядит прикольно на самом деле. Кюшка не работает. Эм... Едля Ед взаимодействие. Ага, в люк пропали. <laughs> в люк упали какой-то. Так, ну давайте. Что мы здесь можем сделать? Ничего. В, лиф... в лифте в вот этом люке пока делать ничего не можем. Так, ну давайте, что мы здесь можем э сделать? Здесь вроде ничего нет. Упали. Понятно. Туда нельзя. Туда. Туда тоже нельзя. Ага, то есть у нас вот это вот это курсор, куда мышка показывает, туда мы должны прыгать. Так. Два заряда получается из трех отхилок. Отлично. Здесь мы ничего не можем сделать. Здесь мы можем что-то сделать. О, кстати, прикольно. Боевка мне нравится. Боевка мне здесь нравится. Она довольно простая, по крайней мере. Так. Вот это нам тоже нужна штука. Так, три, три хилки взяли. Прыгаем. Ага не понял понял показывать интерфейс интересно М -м -м, ну пока что хилка нам не требуется а это что такое? это мы сломать не можем интересно интересно на самом деле игрушка довольно интересная что мы здесь можем сделать Туда пробраться мы не можем. Туда мы пробраться не можем пока что. Здесь тоже ничего нет. <сélvete> <сélvete> О, тут можно прыгать. Что-то взяли. Пистолет. О, отлично. Как переключаться? Ага, вот так. Понял. Но лучше все-таки. Не тратить пистолет, раз он настолько редкий. Маус, прицел. Маус. Ага, то есть вот так вот надо. Понял. Один выстрел потратили. рубите объекты для того, чтобы накопить заряды. Ага, вот оно как работает. Понял. Интересно, то есть нам нужно все подряд ломать для того, чтобы восстановить наш пистолетик. Тоже интересно, тоже интересно на самом деле. Эм... Ага, туда нельзя. Так. Ага. Может быть отхилится? на самом деле не знаю, да, я думаю, что отхилимся и заберем отхилку у нас здесь есть хилка М -м -м. нифига тут робот пожалуй, пока не будем ничего с ним делать может быть это босс? нет, с ним ничего нельзя сделать то есть это не босс это пока... Хотя, может быть, это босс, но мы только там узнаем об этом. Так. Так, вот там вот что-то у нас есть. Ага. Интересно. Здесь лифт. Лифт наверх красиво сделано Не зря потратили на это столько ресурсов и денег Так это взять нельзя Ну как бесплатно на самом деле досталось Но я если честно потратил бы за это Сколько там требуется я уж не помню Помню 419 рублей стоит эта, эта игрушка Но она пока что достойная Цветочки можно бить, и у нас устанавливается наш пистолетик. Но у нас пистолетик на фулах. На фулах. Так, здесь пока никого не вижу. что у нас здесь? Здесь, может, секреты какие-то есть? Пока секретов никаких не вижу. Так. У нас варианта два. Зайти сюда и посмотреть вот эту красоту. Реально красота. Наверное, наверное, надо сделать скриншот, только для начала надо отключить отключить мониторинг. Как его отключить? Я не знаю. Серьезно, я не знаю, как отключить мониторинг. Ладно, выйдем вот так. И сделаем скриншот. Что? Сделаем скриншот. Красиво. Назовем это скрин. Э, Пусть будет так. Э, и пойдем дальше. Пойдем дальше. Смотрим, что у нас здесь вниз, если мы спустимся. Здесь какие-нибудь зомбаки будут. Зомбаков пока я не вижу. Но я думаю, что нам куда-то туда. По крайней мере. Ага, тьма. Здесь есть тьма. это то нас немножечко... проблевывает. О! Титан. С которым нам надо сражаться. Может, нам нельзя было сюда идти? Даже не знаю. <свят> На самом деле, я не знаю. Может быть, нам сюда нельзя было идти? <свят> я ничего не вижу. Нас спас какой-то... Чудик. Нас спасли... Нас очень спасли, посмотрим, что у нас будет. Угу. Ну что ж, я думаю, на этом можно заканчивать первую серию. Игрушка реально интересная. Пишите в комментариях хотите ли вы продолжение. Я буду продолжать, если вы наберете 15 лайков на этом видеоролике. Ну и просмотров, ну хотя бы 100. Будет очень и очень круто, если вы наберете хотя бы 100 просмотров. Ну что ж, с вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч. Пока. А, и кстати. Скажите, вам нравится, чтобы я в кам... с камерой был или нет? Тоже пишите в комментариях.